И мы сегодня будем говорить об эмоциях, мы на самом деле будем говорить об эмоциях, как о том, что нашу судьбу создает. И будем говорить для каждого об одной эмоции. Хм. Так упростимся. И это на самом деле чудесный такой момент, если это понять. Потому что можно прям через одну эмоцию перевернуть всю свою жизнь. Я так заинтриговал немножко. Да, очень интригующе только хотела сказать. Да, наша задача сегодня ведь сделать мастер-класс. И задача, чтобы потом люди вышли, сделав какие-то действия. И сейчас те, кто присоединяются, мне хочется начать с эксперимента, потому что если я сначала расскажу, будет не так интересно. Хочется, чтобы каждый из вас взял зеркало, если есть такая возможность, или взял, открыл свою какую-то фотографию, на которой вы обычные Ну, вот там, где вы не позировали, вас просто как-то случайно поймали, и там видно ваше лицо. И те, кто это сделают, вы пришлите, пожалуйста, плюсик для того, чтобы можно было с этим поработать. И мы, собственно, с этого запустим наш мастер-класс, такой небольшой сегодняшний. Трудная задача, конечно. Ну, а как? Так. Наша жизнь, она состоит из действий. И на самом деле самая большая сложность всех наших помогающих э, аккаунтов да, в том, что люди смотрят, но не делают. Поэтому мне хочется, чтобы уже сейчас сделали, и от этого будет эффекта больше. Так, вижу плюсики. Вот молодцы какие. Молодцы какие. А, вы взяли что-то? <связать> <связать> я понимаю, о чем вы. У меня недавно была фотосессия, и я смотрела все исходные фотографии, и была большая разница между теми, которые я взяла работу, в работу, где я позировала, и теми, где я была поймана просто врасплох и не замечала, что меня снимают. Я помню то выражение лица, и помню, что оно мне не понравилось. Я это отметила про себя. <связать> Но наша даже задача не в том, чтобы понравилось или не понравилось, а посмотреть сегодня на то, как это на жизнь вообще, в принципе, влияет. Потому что наша тема сегодня – базовые эмоции, которые создают судьбу. Вот когда-то у нас на лице создалась некая базовая одна эмоция. Это удивительная вещь. Но на самом деле на нашем лице всего одна постоянная базовая эмоция. То есть у нас их много вроде бы, есть там основных: кто-то из авторов говорит там 7, кто-то говорит 10, кто-то говорит больше. Да, есть спектр эмоций, где их можно разложить на такой красивый цветок, где их вообще будет сотня. Но базовая эмоция, по которой мы считываем человека в своей жизни, определяем, какой он, бессознательно принимаем решение, как с ним себя вести. Это одна эмоция. И эти эмоции очень здорово было бы сейчас, будучи честными с собой, увидеть. Но немножко предыстория, как вообще, почему формируется одна эмоция. Когда-то опять, когда мы были маленькие, мы попали в какую-то среду, в какую-то семью, и в этой семье мы в определенных условиях воспитывались, и исходя из того, какой у нас там был врожденный характер, не будем в глубину лезть, прям уж совсем, как это все получается, да? зависимо от того, как вели себя родители, с кем из родителей, там, или бабушек и дедушек мы больше проводили время, и какую основную чаще всего эмоцию мы испытывали, у нас сформировалась так называемая эмоциональная карта, где эта эмоция занимает самое большое место. Ну вот на некоторых курсах мы рисуем эмоциональную карту и Сколько я этих эмоциональных карт видела, какая-то эмоция обязательно самая большая. И действительно, если проводить такое исследование эмпирическое, то мы увидим, что у человека, по сути, когда он не, не думает, что за ним подсматривают и специально не позирует перед зеркалом, на лице именно этой эмоции написано. То есть когда-то в детстве такой эффект запечатления на лице определенный застыл. И потом из-за того, что человек, то, что у него чаще повторялось в детстве – по привычке постоянно повторяет в своей жизни, воссоздавая ситуацию уже сам, воссоздавая один и тот же сценарий. Человек все чаще, чаще, чаще, чаще эту эмоцию в своей жизни переживает. Каждая эмоция у нас определенным образом мышечные не на лице. 132 наши лицевые мышцы из глубин нашего бессознательного, эмоционального рисуют какой-то рисунок на нашем лице. И, по сути, мы получаем человека с одной вот такой вот застывшей эмоцией. И чем старше человек, чем сильнее эта эмоция нам видна. Также мы эту эмоцию можем увидеть в глазах. Да, вот я, например, когда на вас смотрю постоянный эфир, мне кажется, у вас такие грустные глаза, это просто неимоверно. Это правда. Да, вот, ну, прям вот хочется вас обнять, пожалеть, что-то не надо, сделать. А, то есть вот какая-то базовая эмоция, она формируется. И если мы возьмем там по полу Экману, то у нас может сформироваться на лице презрение, может сформироваться гнев, может сформироваться радость, счастья, может сформироваться вечная печаль, может сформироваться вечный страх, может сформироваться вечное удивление, и интерес, и может сформироваться вечное отвращение. И вот сейчас задача посмотреть на то, что вы смотрели в самом начале. И попробуйте определить, какую эмоцию вы там видите. Мы берем сейчас семь базовых эмоций. И по сути, то, что вы там увидите, то, что было на фотографии, которую незаметно про вас там сделали кто-то, да, или то, что вы увидели в зеркале, когда вы не позировали, не пытались из себя что-то изображать, и понравиться себе не пытались, вы увидите именно эту эмоцию. Какие эмоции увидели, девчонки? Может быть, перечислим еще раз вот эти именно семь базовых, чтобы в полутона никто не уходил. Вообще это даже можно не учить наизусть и не знать, а можно просто посмотреть на свое лицо и увидеть, какую эмоцию увидели. Это угадает практически каждый. Да. Вот каким бы словом мы это не назвали. Ну, я могу перечислить: грусть, печаль, да, это такие печальные лица. А счастье, радость, это такие радостные лица, радостные такие шаловливые глаза. Гнев, это злые лица у нас такие напряженные, такие с гневными глазами, презрение – это вот так немножко приподнятая с одной стороны губа и такое как бы а, к другим людям как бы сверху мы так относимся. Такое лицо у нас может замирать страх – это такое перепуганное лицо некое, да. Удивление или интерес – это как интересующийся ребенок, который все вокруг себя хочет изучать. Ну и, соответственно, отвращение – это когда вот ну ну вот что вот здесь вот происходит такое отвратительное вокруг меня. Можно представить себе, как вы берете в руки какую-то мерзкую жабу, какое у вас будет при этом лицо. То есть вот эти вот микро а, такие штрихи у нас на лице, их можно увидеть. И они будут касаться именно вот этой базовой эмоции. И дальше важно понять, что вот эта эмоция базовая. Это значит, что такое ваше лицо большую часть вашей жизни. Это вообще, вот в принципе, как первое осознание. То есть хотите вы того, либо не хотите, но настолько уже нейронные связи внутри прописаны глубоко, настолько ваше тело привыкло, настолько привыкло ваше лицо, ваши глаза, что даже когда вы, в принципе, можете испытывать спокойствие, гармонию, какую-то другую эмоцию, ваша мимика ваши мышцы лица привыкнувшие к базовые эмоции отражают все равно базовую. Ну вот бывают знаете такие а, ситуации сложные а, в семьях, когда жена там мужу говорит, ну я там вижу, что ты грустный, да не грустный я там, я спокойный или я там вообще веселый или я задучу нет, я вижу, что ты грустный. То есть когда вот эта базовая эмоция грусти привычна для человека в любом состоянии покоя или даже там при испытывании человека совершенно другой эмоции лицо уже застыло так ну то есть это уже есть привычка некая мышцы лица если мы посмотрим на возрастных людей у кого уже есть какие-то морщинки то это очень четко прорисовано uh -huh. да, вот мы прям смотрим на человека он может даже смеяться веселиться но мы его воспринимаем как грустного или как презирающего или как там какого-то гневного, хотя он может быть в этот момент вообще совершенно милая душка. Вот бывают такие вещи у вас?